Тревога, тревога, внимание, обнаружено подключение, внимание, обнаружено перепрограммирование метра, развернуться, выявить, развернуться, выявить Резонансной. сингулярное, особая тревога отрядам охраны применить стерилизаторы применить особое внимание отключены ограничители отряд охраны автомобилей Стерилизаторы и поля, задерживание в опасности.